Привет, вы на канале Велсаком. Меня зовут Арсений Петров. И в. Вы... <плёх> <плёх> вы... А подожди, а зум... И во время зума тоже работает. Потрясающе. Привет, меня зовут Арсений Петров, и на канале Велсаком я подумал, давненько у нас не было фотосравнений, поэтому нашел очень интересный экземпляр Vivo X80 Pro. Если вы помните, в прошлом году мы снимали фотосравнение из Краснодара, и оно было слепым, то есть вы сами выбирали лучший фотосмартфон. И угадайте, какой занял, по-моему, второе место, то есть набрал очень много баллов предшественник вот этого устройства, Vivo X70, который в плане камеры оказался настолько инновационным и классным, что был способен побороться с лучшими самсунгами, айфонами и так далее. Ребята из biggeek.ru прислали мне свежую модель, она вышла недавно, называется Vivo X80 Pro, и она обладает такими фото и видео возможностями, от которых по идее должно просто башню сорвать, поэтому я подумал, на следующей неделе возьму и поеду в Санкт-Петербург, где сделаю наше любимое классическое фотосравнение iPhone 13 Pro Max, будем сравнивать с Vivo X80 Pro, ну а пока его распакуем, посмотрим, что это за мобила в плане пользовательского опыта, интересен он вообще будет кому-то или нет. Ребята из biggeek.ru Достали его на авито. Стоит он, вот столько он стоит, я честно понятия не имею, наверное, 1070-80. Короче, давайте посмотрим. Коробка прямо лакшерная, здесь такая под кожу текстура, выдавленные бронзовые буквы X80 Pro и главная фишка телефона логотип CEIS. CEIS, небезызвестная компания, если вы помните, она сотрудничала с Nokia в свое время делала сумасшедшие камеры. На мой взгляд, Viva и CEIS это одно из немногих партнерств, где оно действительно работает, потому что часто производители смартфонов сотрудничают с фотобрендами, в итоге кроме шильдика там нифига нового нет, а здесь это действительно работает как положено. Ну что, давайте посмотрим. Мы живем во времена... Когда в крышке а, коробки под камеру выдавлена такая площадь, что сюда можно было еще один телефон какого-нибудь года десятого положить Посмотрите, какая дырища здоровенная Вау, oh. wow, look at this Вот это свежий летний цвет Я подумал, если вы еще не успели сгонять в отпуск, но хотите это сделать, вам наверняка понадобится смартфон, на который вы будете фотографировать свои, ну, всякие там приключения Здесь у нас пленка, видимо, поясняющая, на какую кнопку жать, чтобы телефон включить. Спасибо, очень важная информация. Я надеюсь, что он новый, хотя выглядит как немножко поношенный. Ну, я и говорю, авитолог. Вау. Здесь у нас написано, опять ты со своими фотосравнениями из Питера задрал уже. Открываем, отлично. И... Ммм... Вот это сок. это мне нравится. Вот какую смелость нужно иметь, чтобы выпустить дорогущий фотофлагман в таком цвете с таким приколдесным чехлом. Кстати, он не дешевый. Он такой больше бампер даже, я бы сказал. Пахнет кожей, но я не уверен, что это кожа, конечно. Хотя почему и нет? Может быть и натуральная кожа. Во всяком случае, эко кожа точно. Здесь у нас какая-то стрёмная бумажка с ключиком для симки. В общем, совсем стриманская. Кабель USB-C на C. Хороший, толстый, здоровый, один из самых прочных проводов, которые я видел вообще в комплекте с мобилой. И адаптер питания, быстрая зарядка. Теперь Vivo заряжается от 80-ваттного адаптера, в прошлом году это было 65 ватт, и беспроводная зарядка тоже стала чуть побыстрее, теперь это 50 ватт, если кому вдруг интересно. Единственная коробка стала чуть более бомжатской, потому что в комплекте с X70 лежали еще и беспроводные наушники. Это выглядит непривычно, мягко скажем. Я не знаю, насколько хорошо камера передает цвет, но это такой лазурно-бирюзовый такой оттенок. Он абсолютно неглубокий, спинка матовая. Вау, это прям отлично. Я не вижу, глянцевые телефоны. Офигенно смотрится. Такая прям классная рамка. И здесь написано Professional Photography. Alright. Это переводится как дурак, что ли, если хочешь снимать нормально, купи себе камеру, а от смартфона большого ничего не жди. Этот телефон очень похож на свое предыдущее поколение X70, за исключением того, что камера стала, на мой взгляд, чуть более идиотской. Ну, то есть, какой-то кружок вписали в прямоугольник, в предыдущем поколении, опять же, это все выглядело гораздо более органично, Ну, сейчас... Надо привыкать. И, кстати, вот эта вся поверхность камеры, вот этот гигантский блок, стал антибликовым. Viva провела какое-то сумасшедшее исследование вместе с CASE. Viva CASE Co-Engineered CASE Vario Tesar 157-34-14-125-AS-PH. Ну, если вам это о чем-то говорит. Здесь, значит, у нас 4 объектива. Есть какой то сумасшедший телефото. Давайте включать. Origin OS. Мне кажется, Vivo отдельный комитет по названию своей оболочки для андроида сидит. Каждый год им что-то новое приходит в голову. Они такие, типа, ну вот Origin OS, по-моему, звучит лучше, чем в прошлом году. Звучала какая-нибудь там B -B -B OS. Начинаем работу с Origin OS. Позовите, какие анимации классные сразу нас тут встречают. Способ разблокировки. Конечно, по лицу я устанавливать неуда, потому что никакого здесь Face ID, как в айфоне или пикселе, нет и в помине. Зато вспомните последний раз, когда мы обращали внимание на сканер отпечатка пальцев в смартфоне. Это было 1300 лет назад. Здесь сканер отпечатка пальца просто сумасшедший. Он встроен в экран, но в отличие от других смартфонов, где ему выделена какая-то абсолютно ничтожная область, вот тут тут вот, да, здесь это просто гигантский сканер отпечатка пальца, где при настройке достаточно просто один раз палец приложить, и нас ждет успех, как вы видите. Прикольно. Я, честно скажу, не очень люблю сканер отпечатка пальцев в экране, но это лучший из всех, что я пробовал, самый большой, самый удобный. А еще он понимает даже мокрые пальцы. Ну, а Вива говорила, что понимает. Ну ладно. Ну анимации на самом деле очень красивые. То есть э, чуваки, видимо, реально заморочились, нарисовали все эти переходы, классные кнопочки, иконочки, и система смотрится максимально сверху. Вы видели, как иконки вылетели? Вам ничего это не напоминает? И все это происходит, конечно же, на хорошей тактовой частоте, у дисплея 120 Гц, как положено. В этом смысле это максимально флагманский прокачанный смартфон. Snapdragon 8 Gem 1, 12 гигов оперативной памяти, и можно еще немедленно отклю или игнорировать риски. Мы будем игнорировать риски. Давайте посмотрим быстро на систему. Мы уже привыкли не обращать на это внимания, потому что ничего нового обычно здесь нет, но как это выглядит на Vivo X80 Pro мне прям безумно нравится. Посмотрите, панель управления сперта с iPhone наглухо, но, тем не менее, сделано это хорошо. Здесь какая-то фигня с виджетами выезжает. Все это мега плавно, очень быстро работает. Здесь вообще нарисовали док. Здесь можно вот так вот ходить по ранее открытым приложениям. Туда-сюда. Таймер можно поставить прямо из виджета. Apple просто вот, вот активные виджеты. Посмотрите, я ставлю таймер. И он начинает идти прямо на моем рабочем столе. Через пару лет это сделает Apple и скажет, что это инновация. К сожалению, аккумулятор не самый жирный. По сравнению с предыдущим поколением он подрос всего на 200 мАч. Было 4500, стало 4700. Но в наше время важнее быстрая зарядка. На отпечатке пальцев здесь сделан такой акцент, что стиль разблокировки можно даже поменять в настройке. Посмотрите, можно так, можно сяк. И еще раз. Область разблокировки просто гигантская. Кружочек возникает, я могу ткнуть вот сюда и телефон разблокировать. А в целом сканер отпечатка пальца здесь примерно вот такого размера. То есть вы можете нажать вот сюда в уголочек и разблокировать телефон за полсекунды буквально. Работает максимально стабильно, можно добавить два пальца одновременно для тортификации. Понимаете, если вы очень переживаете за ваши данные, то есть придется прикладывать сразу два, например, больших или... Обычно я шучу о пиписьках. Но в этот раз это сделал оператор Леша. Он сказал, что сюда можно прикладывать не пальцы даже. Про пятку ты говорил. Технически смартфон нафарширован максимально. Это флагман 2022 года Vivo. Поэтому здесь сомнений никаких нет в том, что вы получаете именно максимум из того, что вообще возможно на сегодняшний день. И пошли смотреть на самое главное. То, что я поеду тестить в Питер, сейчас просто сникпик, что ли называется. сейсовская камера. Это вообще, на мой взгляд, главная фишка Vivo. Но только в прошлом году она делала практически ничего за исключением исключением приближения типа к натуральным оттенкам сейчас при включении режима сейс происходит какая-то магия совершенно ну да типа, вау вот смотри вот так берешь раз без макро давай протестим елки-палки упа так, и сравнение с айфоном ждите в ближайшее время, я его поеду снимать отдельно. В этом выпуске просто пара фоточек и пара примеров видосов. Давайте на них посмотрим. Еще у Vivo интересная фишка есть суперстабилизация. Вот я ее сейчас включил, прям сравниваем с айфоном и пойдемте. Вот мы сравниваем, как стабилизирует. Я вообще даже не пытаюсь идти как-то ровно, короче, просто бегу. Ну и давайте посмотрим, как Vivo справляется. Судя по экрану телефона, мне, честно сказать, сложно, что у Vivo какая-то удивительная прям стабилизация. Она вроде как есть. В камере очень много приколов. Помимо фирменного режима CES, дающего естественный цвет, и это действительно работает, как мы успели убедиться, в ней есть еще особый режим фейстюна. Посмотрите, у нас сидит Леша. Я снимаю в режиме портрета. И прямо в... В прямом эфире, скажем так, в процессе съемки я могу тюнить оттенок его кожи, отбеливание. лишь я не знаю отбеливание чего сейчас произойдет. Извини, пожалуйста, но я могу тебя изменить. Посмотри, я могу сделать твое лицо шире, могу его сузить очень сильно. Могу сделать его короче, могу сделать его более узким. Ну... Смотри, челюсть, лоб, вот так. Красиво. И знаете, в чем главная фишка? Если бы рядом с Лешей сидел второй человек, то телефон с помощью искусственного интеллекта определил бы два лица, независимо друг от друга, и я бы на каждое из них мог наложить вот эти эффекты. Представляете? То есть вот, если мужики меня поймут, с девочками фоткаешься, они такие, а, что-то я страшная, ты можешь там подбородочек, еще что-то, а себя оставить как есть. Если уж э, без сексизма, то на наобо на наоборот. Вау, да, тут подсказки для ну-ка, подожди, вот мужик, давай, Леш, сейчас мы мужика, мужика, мужика включим, подожди, мужик, вот, мужик, смотри, короче, тебе надо сделать эм, вот так, правой рукой для тебя, правой, во, и голову вот так наклонить, в, в другую сторону, а эту руку опустить, во, кайф. Китайцы очень любят такие приколы, поэтому неудивительно, что в X80 Pro огромное количество дополнительных режимов, настроек. Но чего здесь только нет, вы можете с помощью этой камеры просто превратить обычную фотографию на смартфон в некий отдельный вообще процесс. Конечно же есть HDR, есть профессиональный режим, которого так часто не хватает, нормальный профессиональный режим, он здесь доступен. Смотрите, среднее телефото, телефото, значит обычное, можно сверхширик включить, можно переключаться между углами. Портретная съемка здесь тоже совершенно потрясающая, можно включить например смотрите cinematic режим это баке в стиле cinematic вот как выглядит результат на портреты здесь сделан особый уклон можно вот такой баке в стиле планар сделать дистагон для тех кто слышит эти слова не впервые вы понимаете биотар там и так далее короче Сейс добавила в смартфон разное размытие фона в соответствии со своей линейкой объективов давайте посмотрим что телефон умеет делать в видеорежиме это тоже интересно у нас есть 8К-съемка в 30 кадрах в секунду, к сожалению, но тем не менее, либо 4К-60 кадров. И еще у Vivo X80 Pro есть очень прикольный режим стабилизации, как в GoPro. Ну, куда ты уходишь? Вот, смотрите. Вы можете вот так поворачивать телефон, а он продолжает держать горизонт. Понятное дело, что эта съемка идет в 1080p. Но для тех, кто пользовался экшен камерами фишка очень прикольная. Есть еще вот такая штука. Это улучшение видео с помощью искусственного интеллекта. Понятие нахрен не имею, что это значит. Придется проверять. И еще прикол, Десс, в том, что в процессе видеосъемки вы можете э, эффекты красоты лица накладывать на человека. Красивый. Это просто одно слово. Вот. Красивый, смотри. Деликатный. Деликатный тоже по этой, тоже про меня. Немного взрослый! Привет, вы на канале Вилосаком. Меня зовут Арсений Петров. И. А подожди, а зум. И во время зума тоже работает. Потрясающе. Но, в принципе, я так выглядел. До прихода на канал Висаком. Потом жизнь меня, конечно, не знаете, какая самая приколдесная функция у этого смартфона? Я уверен, вы оцените, даже если она покажется вам немножко ненужной и странной. 4К-сканы документов. В айфоне, в заметках, вы все это прекрасно знаете, можно вот так взять и отсканировать документ. Честно скажу, в неидеальных условиях это иногда работает не очень грамотно, плюс качество скана получается, ну, мягко скажем, не самое офигенное. Просто давайте сравним. Смотрите, определяет раз, чпоньк. Можно, кстати, пользоваться разными объективами. До пяти крат увеличить этот самый документ. И на выходе у нас получается какой-то адок. Не, ну я не могу сказать, что прям пропасть между ними. Но реально у Vivo качество гораздо выше Ну и напоследок давайте еще посмотрим, что есть в камере Потому что еще раз, это камерафон Еще у нас значит здесь Суперлуния, Джови Vision, Звездное небо, снимок в движении Двухоконный режим Групповой портрет, долгая выдержка Фото до полной реальности Суперлуния это, ну вы прекрасно понимаете Что это такое, вы можете делать с телеобъективом Какие-то сумасшедшие совершенно вещи 60-кратный зум, ночное небо, пожалуйста Короче, все это я буду тестировать с этим телефоном обязательно похожу, возьму фото сравнения и в будущем все вам расскажу. Здесь у меня была задача коротко показать его основные фишки, распаковать и порадоваться за то, что смартфоны еще продолжают нас удивлять. Это был Арсений Петров. Увидимся с вами. Все, пока.